Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня свежий новый проект. Фильм Абонент. Можно назвать халява. Здесь нам без вложений за регистрацию дается 30 долларов. И за эти 30 долларов начинают майниться. Зашла я позавчера у него. Вот здесь статистика. Тут инвестировано, вывели я, повторюсь, абсолютно без вложений. Дает 11 долларов бонус при регистрации партнера, 7 процентов доход с партнеров первого уровня, 2 процента со второго, один процент с партнеров первого уровня как-то тут. Наверное, с третьего может опечатка. Вот. Здесь можно это все почитать. Регистрация. email два раза пароль капча. Начать зарабатывать. Вот бонус на депозит сразу. 30 долларов. Эти 30 долларов вывести нельзя. Так как мне бывают, пишут, а как вывести бонусные денежные средства. Их не вывести. Но там же, ребят, не дураки сидят, правильно? Чтобы они давали нам такие деньги. И можно было вывести. Нет. На эти деньги будут вот маниться копеечка. У меня на мане на 8 центов. Значит, плюс еще... 5 долларов на депозит, если вы за подписку в Телеграм. И 5 долларов за подписку в ВКонтакте. кликаете переходите, вам на баланс бонусные капают вот этих 5, 5, 10 долларов. Плюс еще. Вот, также здесь сразу находится партнерская ссылочка. Здесь все довольно-таки просто. Здесь инвесторам, партнерам вопросы, ответы, контакты. Ну, это все можно прочесть. Также два языка, русский и английский. Значит, операции я ничего сюда не депонировала. Это мои рефералы, партнеры. Далее. Баннеры. Пожалуйста. Кому надо. Настройки. Ну, в настройках здесь ничего нет. Вот такой вот проект. Как я сказала. Это тоже можно почитать. Абсолютно без вложений, друзья. Я в этот Проект ничего, ни одной копейки, ни одного цента не вкладываю. Если вы вкладываете, это уже, как говорится, хозяин барин. Вывод от одного доллара. Набираю на вывод, ставлю деньги на вывод. Значит, киви пэер перфект трон, пожалуйста. На любой кошелек кстати он похож вот на этот проект здесь я хэштрей друзья я здесь уже давно и мне писали всякие гадости он скам скам скам да ничего подобного я здесь уже неоднократно выводила денежные средства я видео я по этому проекту я не писала но Выводить я выводила, я не знаю, так, кабинет. Кстати, вот у меня есть доллар, я его могу приспокойно вывести. Вот, доллар 0,2. И он платит. Я даже вам сейчас найду статистику. Вот. ставлю сумму на вывод. На этих 2 цента пусть остается. 0,0. Трику вывести. Спишется со счета 1 доллар. Заявка на вывод сформирована. Закрываю вкладку. Вот мои все выводы. Вот этот 1 доллар в обработке. Я выводила 5.05. Вывод доллар 04 монетки поступили 20 0 5 я выводила отсюда 22 -го года видим 354 монетки пришли 21 0 6 я выводила вывод средств монеты поступили И вот я при вас сказала ровно 1 доллар и будем надеяться, что придут. А может и не придут, а может придут. Это только покажет время. Ну и вот этот аналогичный. Он только что, друзья, запустился. Я сюда также вкладывать ничего не буду. Сюда я не вложила ни одного цента, ни одну копейку. Также и сюда. Кстати, я вот про этот проект... я о нем забыла мне написали что он скам я его удалила потом реклама мне попалась я зашла по логину и паролю смотрю у меня на балансе копейки думаю поставлю на вывод монеты пришли я ну денежка я его сохранила и периодически захожу только проверяю баланс и ставлю на вывод ну вот как-то так ну а этот покажет время будет он платить или нет я вкладывать не собираюсь, чего я вам советую. Ну а если вы будете рисковать, это уже ваши, как говорится, проблемы. Хотите рисковать, рискуйте. Я же напоминаю, абсолютная халява без вложений. Пока-пока.